Приветствую вас, товарищи! Меня зовут Михаил Гаидаев, и я хочу вам поведать о пяти интересных фактах о США с точки зрения стереотипных русских. Если вы смотрите это видео на английском языке, то, пожалуйста, поправьте мои неточности в комментариях, так как проживая в сибирской части еврейского континента, я могу многого не знать о США. Дата основания Соединенных Штатов Америки считается 4 июля 1776 года. Но Великобритания, чьей колонией была Америка, не хотела признавать независимость США. Ведь это был национализм в чистом виде. Чтобы было понятно для моей основной российской аудитории, это то же самое, что если бы моя родная Новосибирская область решила бы выйти из состава Российской Федерации. Логично, что Москва была бы настроена решительно против этого. Тем более, отделение даже первых 13 штатов было потерей огромной территории и значительным ослаблением влияния Лондона на мировой арене. И именно поэтому независимость Соединенных Штатов Америки была признана британской короной лишь в 1783 году, после окончательной потери контроля над данной территорией. Национальной эмблемой Соединенных Штатов Америки считается Большая печать. Как мы знаем, бюрократическая машина демократии запускается очень долго. И именно поэтому на разработку национального символа Соединенных Штатов ушло очень много времени, а именно целых 6 лет. Кстати, в России Большую печать просто ненавидят, причем ненавидит ее даже либеральная позиция. И сейчас я объясню почему. Для начала разберемся с лицевой частью большой печати, так как с ней все предельно понятно и в порядке в восприятии русских. Итак, на лицевой стороне большой печати красуется Орлан и надпись из многих единое в переводе, естественно. Также на печати множество элементов с числом 13, это символизирует количество первоначально объединившихся штатов. Переходим к задней стороне печати, ведь вся ненависть русских адресована именно ей. На обратной стороне печати изображена пирамида с венчающим ее масонским оком проведения и надписями одобрил начинание и новый порядок веков. На территории Российской Федерации очень распространена теория заговора о мировом масонском правительстве. Моцарт, Мустафаки Кемаль Ататюрк, Михаил Кутузов и Симон Боливар. Что объединяет этих людей из разных эпох, стран и культур? Конечно же то, что все они были масонами. Которые, конечно, якобы входит и президент США. Истории. История ⁇ это очень сложная область знаний. И, честно говоря, вот мое мнение. История ⁇ это не совсем наука, это больше литература. Во-первых. Во-вторых, если все-таки говорить об истории и как о фактах, то я могу, условно говоря, говорить только о том, как о совершенствующимся факте. Это теория поддерживается российским телевидением, которое про все говорит. Все не так однозначно и правда нет. Это явно кому-то было выгодно. Россияне ненавидят масонов и считают большую печать подтверждением того, что президент США управляет миром. Одним из самых узнаваемых символов США является звездно-полосатый флаг. Американцы его очень любят. Коли знаем значение нашего родного флага, то давайте узнаем значение флага единственной сверхдержавы мира. Итак, 13 чередующихся полосок символизируют число британских колоний, образовавших государство, а 50 звезд указывают на количество штатов. Белый цвет ассоциируется с невинностью, синий – со справедливостью, красный – с доблестью. Давайте также разберемся с историей происхождения главного символа США. Дизайн флага был выбран и утвержден в 1960 году, после проведения открытого конкурса, победителем которого стал 17-летний подросток Роберт Хефт. Кстати, в Соединенных Штатах Америки Верховный Суд в 1989 году остановил. Что выражать протест публичным сожжением флага позволяет первая управка к Конституции США. Американцы ищут дары, улыбки и комплименты, которые по сути ничего не значат. Американцы почти никогда не выясняют отношения на высоких тонах. Они это делают очень ехидно, с улыбкой на лице и максимально толерантно. Простая вежливость и поддержка, помогающие не поверить в собственные силы. Из-за толерантности американцев у вас не получится спорить с ними. Ведь они просто согласятся с вами во всем, чтобы не оскорбить вас. Так... В США не работает правило православной Библии «Ответь добром на добро», потому что в США культура свободных людей, которые никому ничего не должны. Ну и вы и им ничего не должны. Ну и напоследок поговорим о том, что раздражает многих русских. В 2015 году по решению Верховного суда во всех штатах США были официально разрешены однополые браки. Пожалуйста, подпишитесь на этот YouTube канал. Также подпишитесь на мой телеграм-канал, в котором тоже очень много. Интересного контента. Также рекомендую вам подписаться на мою страничку ВКонтакте. С вами был Михаил Гайдаев. Всем пока.